Тоже снимал. Сейчас снимал, димка снимал, снимал. Всем привет, друзья. Вот Всем у тебя привет. звонок у кого телефон? Выключи телефон пока. Сегодня третий день, как бабушки. Сегодня четвертый день, да? Четвертый. Четвертый. Вчера третий день делали, тут Вчера что? свечки поставили. А да, свечи-то поставили. Сегодня. Четвертый день уже как бабушки нет. Вы, наверное, нас потеряли. Многие знают, что, ну, не многие, конечно, кто в соцсетях со мной переписывается, кто звонит, э -э поговорили. Они в курсе, знают, что моей бабушки не стало. Не стало 28 числа в 8 часов вечера. А случилось у нее 27 числа в 7 часов вечера на день рождения у Фариды. И инсульт головного мозга, короче, мозг умер, ужасно страшно было это все видеть, когда она упала, не упала, а на колени легла, ну как это было, мы пришли из шашлыков, я на видео снимала это все, как мы там, веселились, но опять же веселья такого не было, да, мы узнали, что у нас на нашего петуха напали, петуха загрызли, видео все есть, я снимала, Потом, короче, нынче у Фариды невезучий день рождения. И мы что, пришли домой. Пришли домой, да. да. Пришли домой, все, Фарида змеют, наверное. Так ненавижу, когда мне лайков. Это в том видео все вышло. Что, с узнавали? Уматный хотела сказать, да, пока по бубам говорит. Борщ на самом получается. Я еще больше такой не видел. Давай я тебе сниму, покажу. Про борщ расскажи. А. Андрей сварил очень вкусный борщ. Молодец. Пуматный борщ. Пять тебе, шесть. Ты повар? Нет. Yeah. Ты у Гузеля личный повар, да? Очень, нет, нет. Он очень вкусно готовит. Гузеля уже не раз об этом говорила. Я действительно очень вкусно готовит. Я в этом утвердилась или как правильно говорить? Мне его, его научил это... Действительно вкусно вообще, прям наваристый вкусный борщ. Во! Вот, Призывайте. А ты шо, папа варил? Да. А ты думала, кто варил такой вкусный? Мама папу папа варил это у меня все, это Мама она сказала самый матный вкусный борщ у него короче меня перебили, дочка звонила так ну вот что, бабуля не стала спасибо хочу сказать Алло. Не такие номера. Я не знаю, кто зовут. 495, это Москва. Москва что? Конечно. А, ладно. Ну вот. И на день рождения, а Фарида вечером уехала с девчонками отмечать день рождения. До следующего дня у нас бабушка сутки лежала. Все на видео снято, в семейный архив, чтобы это был Видео семейного архива. и все засняли, как она лежала все это время, дышала. У нее сердце хорошо работало, давление упало, пульса не было, легкие работали, и все. Приехали врачи, несколько раз скорую помощь вызывали. Затем, может, баракочка, да, изишек. Или приятно? Изишек, Ира, будешь? Мадам. Ты уже это рассказала всем. Это я не снимала, это стерлась у нас. Вот. Затем мы... Путаешь меня, мадам. Ну, Фарида, на следующий день, Фариде позвонили, Фарида, выезжай, говорю, наверное, бабушка тебя ждет. Она вот ждала, правда. Фарида выехала, через два часа бабушки не стала. Не стало. И хочу поблагодарить наших подписчиков, которые выслали нам деньги, моему двоюродному братишке Максиму, это у бабушки родной внук, через дядю моего, один единственный сын, дядюра его тоже уже нет, Подписчик, в том дядя. году, не буду говорить, затем... Он заплатил все за ритуальные услуги, сам с Красноярска. Но как-то узнали через родственников, полностью заплатил. Потом а, у Андрея связки слов, у меня нет, связки слов. Антон. Антону спасибо, это у Андрея начальник, большое, огромное спасибо. Андрей позвонил своим родителям, попросил о помощи, чтобы они помогли посидеть. С нашими а. детьми или хотя бы помочь а, по дому, потому что надо было готовить это все. это. А, спасибо им огромное от души, то, что мама его послала нас на три буквы. Огромное спасибо да. даже от меня. Да, огромное спасибо. Так не делается, это ваш сын. А, не только на три буквы, там был мат-перемат и она отключилась. И я сама своими ушами слышала и крестная мама моя. Мы были просто в шоке. Вот. Андрею а, это очень неприятно. Значит. Вы поймите, он ваш сын. Нет. Неужели вам никто, а это ваш сын, ваши внуки? Ну, да, Андрей? Да, голову помотал. <с а а Левтина ко мне позвонила в тот день, когда мы переписывались как раз. Мы каждое утро переписываемся с ней. Это моя подруга, мы с ней знакомы уже лет шесть, 5 да? да Познакомились через контакт предлагали друг другу группу руко, по рукоделю она вязанием я бантики делала, попросили друг друга вступить мы вступили начали общаться там по многодетной семье в группе переписываться созваниваться моя из самого первого наверное подписчица наверное да, да. и вот алечка алевчина наша моя подруга да кума будет у аминки вот, Аминка ей очень нравится, и Амина ее любит, сегодня подарки купила Аминке, бабушка Света, которая ноль внимания, даже жвачку не купит, а чужие люди нам покупают, моим детям спасибо им огромное, еще соседка обещала вещи дать, и все, не могу забежать, как-то не до этого сейчас, Танюшка. Да, я много напоминаю, об одной Тане, вы, наверное, думаете, что это у Андрея сестра? Абсолютно нет, абсолютно чужой человек. Мы с ней хорошо дружим, с нашего поселка замечательная девушка, Танюша. Спасибо тебе за все. Вот. Ну и продолжаем дальше. Про Алечку хочу досказать, не досказала. Вот мы как раз с ней созвонились, когда бабуля не стала. Я у тебя говорит, есть кому помочь? Я говорю, ну, у Андрея мать нет. А, спрашивают, у Андрея мать при нее? я говорю, нет. Подруга приедет, говорю, одна. Она так отключилась, ну ладно, держись, крепись, сейчас пять минут звонит, все, я выезжаю, говорит. Поехала, выехала, человек выехал за 150 километров от, от, наш, от нас, 150 километров, приехала к нам. На костылях. На кос, да, она после операции еще. После операции на двух костылях примчалась, умница. Хоть что-то, но помогла, вот. просто не сидела. Маринка помогла, потом соседка. Много помогали ему с Мариной. Да, и Аля, Аля тоже помогала. Я костыли бросила, по дому думаю, ладно, немножко надо нагрузку давать на ноги. Да, делала, у Маринки дочка с Даринкой, Фарида там с папой, с дедушкой, ну с Андреем они по Спасибо. милицию там в больницу ходили, насчет документов все делали. А, а я как это, на телефоне все висело, от них звонят другие родственники, кто в городах живут, приносили соболезнования, потом договаривались насчет похорон, а, что как и где, вот. и, и что в дальнейшем, в дальнейшем как у нас, все похоронили, что андрей Андрейка? нормально сидит слушает, скучает. У заплакала, Андрей. Вот. Соску засунь, пожалуйста. Да уж. Ну, чё? Да, Фарида... Чужие всегда Гузель помогут. Чужие всегда Фарида помогут. Очень но тяжело... свои близкие. Фарида очень тяжело перенесла это все. На кладбище были большинство дети. Дети, я говорю, бабушка при жизни с детьми была, и провожать тебя пришли дети. Дала мальчишки там одному, я говорю, снимай, пожалуйста, видео. Я тоже чуть-чуть постаралась поснимать, но... Не стала, не смогла, потом я передала мальчишкам, я говорю, снимите, снимите это видео. подписчиков-то? В итоге... Что спросить? Про это видео надо не надо? -то. А, то, что семейный архив, да. видео... Кому то может, интересно будет. Ну, нет, мне писали, нет. да, скинь, Может, пожалуйста. скинешь на день, сутки, потом удалишь? Не кому, знаю, может, интересно будет? видео семейного ну, архива как, интересно. Бабушке, может как бабушка умирала как попрощ... там нет может хотите попрощаться вот это все увидите как похоронили рядом <связано> с мамой ее похоронили как и в нашем поселке как и положено <связано> даже я <связано> говорю у <связано> <связано> Андрея мать даже не пришла не попрощалась не <связано> <связано> батя его ни никто абсолютно ноль без <связано> палочки <связано> Они, ноль без палочки для меня и, и я тоже самое для них ну Ничего. Вот. Не говори больше. Дай Бог здоровья и все. Я здоровья никому из них не буду желать. Надо, надо. Никогда никому. Сам К сам ним а без, а абсолютно. Счастья нет. здоровья. Юмочки. Счастья им здоровья, да, огромнейшего. Да? Ага. А Бог сам распорядится, как уж быть. Ага. Ну вот. Короче, я уже проплакалась. Ну вот сейчас видео посмотрела, где бабушка последний раз с Аратом разговаривала. Как она целует, плачет. Я сама сижу, плачу. Я не И... могу смотреть, что же Я сама сижу, плачу. он вот Бабушка как будто вот здесь рядом, в другой комнате сидит, разговаривает с ним. У меня сейчас надо будет насчет Айрата все делать, документы, чтобы привести его сюда. А он все-таки не близко от нас, 2000 километров в Ханты-Мансийске. Я не знаю, не знаю, что делать. Андрею надо, надо на работу ехать, ну, чтобы деньги Может, кто-то из подписчиков, можете ей помочь? О, нет. Может кто-то, да, рублями сверх... или сверх Нет, сверх надо пока ничего Н не надо. Немножко кто-то может тебя... А как ты привезешь Очень немало денег надо. Ханта-Мансийская сама представь. Там на самолете надо. В курсе, в курсе. Может кто-то будет... может... Не надо будет Машку с Айратом. У музее, там есть в описании номер этого Сбербанка. может, То -то, может перекиньте, пожалуйста. Будем очень благодарны. <coughs> а что ты <-то>... да, <coughs> Это вот. мой сын. Это сын у такой прям хороший мальчишка. первый нас, класс да? мы ничего пойдем. Всем привет, скажи. Всем привет. Всем Любишь привет. ведь на канал сниматься? Сам же видео снимаешь? У -у -у. Да. да. Он сам с собой иногда разговаривает. У нас ютуб канала нету. Угу. Всем привет, друзья, говорит, и начинает. Да, пойдем. Вот. Ну что, мы похоронили все, бабульки больше нету нашей. Как? Бабулечка, красотулечка писали наши подписчики. Ее очень я интересно. все писала Лиза Кувай. Да. мировая бабуля, кто называл? Кто как, да? да. Может, мать я почему? Как-то, ну, я была подготовлена, конечно. У нас э, врач, э, доктор приезжал, э, ну, бабушка, которую проверял терапевт. Она мне как э, спросила, какие таблетки принимала. Я сказала, которые она должна была принимать, она их абсолютно не принимала, так как у нее были совсем другие таблетки. Она мне в итоге сказала, надо было их принимать всегда до конца и надо было не прерывать абсолютно, альфа лизом. Как препараты назывались? Не Нет. Короче, вот она перестала, потом она приехала и я начала дальше продолжать вот эти таблетки принимать и ей давать. Она даже сказала, мне уже легче, хорошо стало. Ну а что и видимо на время стало хорошо, она уже при все организм уже все у нее перестроился и. Она лет пять еще прожила. А, в итоге не знаю сколько прожила бы. Прожила бы. да. вот ну вот друзья давайте наверное я почему перезапись сейчас сделала у меня там сейчас будет еще после этого, этой записи другая запись где мы снимали сегодня плюшка это видео я просто стерла не ту не то видео и по новой пришлось мне это сейчас переснимать сейчас же сегодня же я закину это видео так что которые я снимала до бабушки на смерти видео я буду их тоже закидывать закину с завтрашнего дня их начну закидывать. Дай бог здоровье будет. Но надо будет нам еще боню вылечить. У нас бонья очень сильно заболела. Мы сегодня ветврачу еще ходили. А, таблетки обезболивающие пока ставим. А, подкупили все на завтра. С утра к 8 часам надо будет... Ее... Укол сделали Укол Андрей поставил, да завтрашнего дня с 8 часов мы пойдем ее капельницу делать. Не знаю, не понимаем пока, что от чего. Вот она конкретно завтра посмотрит, она на задние лапы не стоит. Но после укола она, кстати, у нас начала ходить и попила хорошо. Она улицу вышла. На улицу попросила. Да, она на улицу вышла. Сейчас опять лежит, сказала, 7 часов вечера. Она сказала еще укол поставить. Так что мы не дадим Боню нашу уйти. Ну вот, все, все, друзья. Наверное, все. Всем пока-пока. До новых встреч. И пишем комментарии. Пока-пока. Лекарств приехала. Я ей купила, которые она пила. Вот эти лекарства терапевту показала. Она говорит, да, вот эти надо было пить. Она не пила. Я говорю, что-то она вообще без ничего приехала. Вот зря она бы прожила, говорит. Вот так вот. Ей очень тяжко было, когда она еще с Айратом поговорила. Дети-то не знали, а я-то не, не видела. А потом вижу, бабушка увидела Айрата и это. Больно целовала, стояла по экрану. Я еще сказала Айрат, ты еще бабушку увидишь? Ну, как вышло, что не увидит. Вот увидел он последний раз ее по WhatsApp. Вот ну, да. Ну, прожила она, конечно, свою жизнь длинную. Нам столько-то, не знаю, проживем нет. 83 конечно. это хорошо. Да. Главное, никого не мучила, сама не мучилась. Не мучила. Да. И Ходила Знаете, что интересно? Она в тот, в тот день умерла, в день Вознесения. Она вознеслась вместе с, э, с нашим Всевышним Батюшкой. Она вознеслась с ним. Я так думаю. Все равно она стала ангелом. Она потому что ну я просто в шоке. Ее дети хороняли вместе с нами. Ну, вот, Прощались. На, на видео есть это все. Я засняла. Я не знаю. А, мальчишкам дала снимать. Я не смогла снимать. Да я стояла просто. Фарида очень очень тяжело это все перенесла. Она очень любила бабушку. Она же ее мыла все это. Ухаживала за ней. Она очень тяжело перенесла. Ее всю трясло, конечно. Я думала, сознание потеряет. Я ее схватила вот так крепко-крепко. И все. Короче, друзья Я, наверное, сегодня же это видео скину Чтобы вы знали Куда я пропала вообще На самом деле Но многие-то знают уже. Написала, кто у меня в соцсетях Кто кто поселковские наши Многие знают Спасибо, друзья, за поддержку еще раз Будут видео выходить но Буду монтировать Сейчас подругу провожу Завтра она уедет и начну. Не, вот так две ночи уже ночевала? Ну что? Я говорю жить, оставайся мне помогать. Помогать. Привет, муж, муж у нее сегодня вечером приедет, переночует и завтра хотят ехать Он работает. Я могла вчера же уехать, но как тебя в таком состоянии оставить? Он работает на маршрутке у нее вот. После работы, да, часов 11 приедет, но его спать получится пуска свет. Я ведь одна осталась. Все уехали, кто приехал, пришел. Все разъехались. Да, никому думаю, ее оставили. Никого не осталось. Все уехали. Короче, ну вот, я, конечно, у Андрея на родителей не ожидала, что так будет. Его на, егоному отцу, говорю, кормили, кормила моя бабушка, с пенсии приносила и такую ерунду сделали. Ладно, дай бог здоровья. Дай бог, бабушке это все хорошее будет. А, что с ними случится, я не пойду ни ногой туда, не надо, не Бог а Бог его знает, может Бог так сделать, что придется мне идти вместе с Андреем, да, мы предполагаем, Бог располагает, как говорится, так что вот так вот, я, я не злопамятная, я просто, просто неприятность на душе, конечно, сильная, Ручки-то не грязные. Возвращаемся. Все, пока-пока. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.